День и ночь, день и ночь Мы идем по Африке День и ночь, день и ночь Все по той же Африке И только пыль, пыль от шагающих сапог Отдыха нет на войне солдату День и ночь, день и ночь Без привалов и воды День и ночь, день и ночь Отовсюду жди беды И только пыль, пыль от шагающих сапог Отдыха нет на войне солдату Счет, счет в патронтаж и счет веди Кто может знать, что-то ждет нас впереди Только пыль, пыль от шагающих сапог Отдыха нет на войне солдату Друг мой, я был в аду, я провел там много дней Верь мне, там нет ни жаровин, ни чертей Там только пыль Пыль от шагающих сапог Отдыха нет на войне солдату Друг мой, меня домой Можешь ты уже не ждать Я здесь успел забыть Как зовут родную мать Здесь только смерть Смерть за каждого угла Мы в нее верим Теперь как в Бога День и ночь, день и ночь Мы идем по Африке День и ночь, день и ночь Пусть он по той же Африке, и только пыль, Пыль от шагающих сапог, Отдых нет на войне солдат.